Привет! Давайте-ка полистаем вместе новый журнал «Вышивка для души». Это будет спецвыпуск номер пять «Цветущий сад». На обложке мы видим вот такие цветы и птички пришли попить водички. На развороте мы видим букет маков. И в этом номере мы встретим открытку с двумя птичками. Маки, утренняя прогулка, цветущий сад, летний вечер и цветочная фея. Утренняя прогулка. Очень красивая картинка. Мама с дочкой вышли на крылечко. Очень жизнерадостная такая и насыщенная по цвету. Сады просто фантастик такой выбор цветов цвета и цветов наверное ее будет очень приятно вышивать летний вечер какое классное сочетание темно-фиолетового с розовым оно конечно не было бы таким классным если бы еще немножечко вот такого желтого не добавили отличный выпуск очень красивые цвета очень приятно на них смотреть. Феи тоже красивые, все такое фиолетовое, фантастическое. Заканчиваются маки схема и открытка с двумя птичками. Вот. Это будет такой короткий обзор этого журнала. Он очень, очень красивый.